Приветствую на канале Шарабара. Римская армия времен поздней империи. Наконец-то добрались. Однако, прежде чем мы окунемся в омут периода домината, я бы хотел порекомендовать вам канал моего знакомого, Зодиак, который посвящен загадочным, пугающим, невероятным, мистическим, в конце концов, историям со всего мира. И, наконец-то, наконец-то, у него спустя длительный перерыв появилось новое видео. Я ждал этого два месяца. Что в рамках Ютуба почти как 10 тысяч лет. Жмякай лайк, если понял отсылку. Дорогие мои подписчики, да и просто случайные зрители, очень вас прошу, перейдите по ссылке в описании на его канал и поддержите человека. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте, жмякайте лайк. Предлагайте ему так же, как и мне, темы для видео. Поддержите человека, который не гонится за трендами, хайпом, не делает всякие разоблачения, интриги, реакции, расследования, а занимается тем, что ему самому действительно интересно. В общем, надеюсь на вашу поддержку. Зодиак, не останавливайся и пили дальше. А мы приступим. Римская армия поздней империи, реформированная императорами Диоклетианом и Константином, смогла отбить атаки варваров и сохранить целостность государства на протяжении почти всего IV века. После поражения в битве при Адрианаполе, многие лучшие контингенты римской армии погибли и в V веке Римскую империю чаще всего от варваров защищали такие же варвары, но на службе Рима. К сожалению, на этот период нет своего Ливия или Полибия или того же Тацита об организации римской армии в концентрированном виде труды Амиана марцелиана дошли до нас не полностью а у вегеция сложно отличить где правда а где вымысел и к какому именно периоду относится информация на рубеже 3 и 4 веков Диоклетиан образовал Тетрархию, систему власти с двумя августами и двумя подчиненными цезарями. Диоклетиан оставался лидером Тетрархии, полностью отказался от демократического фасада в лице Сената и приравнял себя к Богу. Но обо всем по порядку. Сперва посмотрим, что происходило на пару столетий так раньше. Внутренние проблемы римской армии впервые ярко проявились в правлении знаменитого Марка Аврелия. Большую часть этого периода Рим вел тяжелую войну с племенами маркоманов и кватов на Верхнем Дунае. И с этим совпали чума, война с Парфи и первая, более чем за сотню лет, попытка узурпации. Для решения военных проблем Риму пришлось концентрировать на угрожаемых направлениях на длительный срок силы, превышающий обычный гарнизон провинции под началом более или менее постоянных командующих. Но решительные перемены в римской армии начались несколько позднее, когда в результате гражданской войны к власти пришел Септимий Север. Прежде всего, произошли значительные изменения в статусе солдат. Повышено жалование воинов, увеличено продуктовое довольствие и сняты многие ограничения на занятия легионеров ремеслами и особенно сельским хозяйством. Стоит учесть, что римское право признало законными браки солдат. Септимий Север отказался от принципа не размещать солдат в городах и многие легионы были переведены из лагерей в города. После падения династии Северов в истории Римской империи Начался период, известный прежде всего под названием «Кризис третьего века». Повсеместно возникают узурпаторы, многие части империи отпадают от нее на долгие годы. На этом фоне нарастает угроза со стороны соседей Рима. По всей вероятности в нем сыграли роль и военные факторы. Наиболее тяжелым положением империи стало в императора Галлиена, что имело место быть в середине третьего века. Количество узурпаторов было так велико, что позднейший автор просто писал «40 тиранов». Ко времени Галиена относится окончательная замена сенаторов на постах командиров легионов, всадническими префектами и начало серьезных изменений в командной структуре легиона. К примеру, значительно снижается роль центурионов и исчезают ремипулы. Нарастает в годы кризиса 3 века проблема выплаты жалования солдатам. В попытке соответствовать требованиям солдат и не допускать задержек жалования императоры все более обесценивают монету. Император Аврилиан и Диоклетиан вновь собирают римскую империю воедино с именем диоклетиана а затем и константина связаны обширные реформы послужившие началом нового устройства римской империи последнего в античный период известного под названием доминат Результатом этих реформ стало разделение армии на пограничную и полевую, мобильную. Римская армия принципата строилась на других принципах. Легионы ранней империи стояли вдоль границ, концентрируясь на самых опасных направлениях. Для наступательной стратегии это было, в общем-то, оправдано. Однако череда гражданских войн и натиск варваров сразу со всех сторон империи выявил проблему. Переброска легионов, она оголяла границы. Приходилось дробить легионы на отдельные векселяции, которые не всегда сразу возвращались вращались в родные легионы. Внутри империи свободных войск не хватало. Резервом могли служить только претарианцы и второй Парфянский легион, который был позже расквартирован в Италии Септием Севером. К этому резерву Галиен добавил конный корпус, существовавший при Иллирийских императорах. Есть версия, что конницу этого корпуса позже распределили для охраны Лимиса границ пограничную армию. В IV веке армия была разделена, для охраны границ существовали пограничники – лимитаны. И паренции. Лимитаны служили гарнизонами в городах и фортах, а репариенсы отвечали за оборону побережья и рек. Мобильная армия комитатансы могла воевать без риска оголить границы. Если мобильную армию возглавлял император, к ней присоединялись дворцовые войска, палатины и гвардейские конные отряды, схолы. Диоклетиан прежде всего увеличил количество армий. Общая численность армии достигает около 400 тысяч человек. Диоклетиан прилагает много сил для укрепления Лимиса и создания границе. Войск. Одновременно Диоклетиан начал сокращать претарианские когорты, заменив их придворными войсками, гвардейскими конными схолами из варваров, такими как схолы скутариев, гентилов и арматуров. Позже в Восточной Империи появились еще схолы тяжелой конницы Сагитариев и Клебонариев. В пехоте Диоклетиан создает легионы Ланциариев, Иовиев и Геркулиев. Что же можно отнести к реформам Константина? Есть гипотеза, что основой мобильной армии послужила Гальская армия, с которой Константин выступил против Максенция и победил его в битве у Мульвиевого моста, после чего разогнал бритарианскую гвардию окончательно. Итак, в IV веке армия Римской империи выглядела следующим образом. Приграничные области были разделены на военные округа, дукаты, которыми командовали дуксы, защищали границу Аллы, Когорты и легионы Лимит, да. Для походов за пределы Лимиса или против прорвавшихся через границу врагов или против узурпаторов использовалась полевая армия Комитатансы. Статус Комитатансов был выше, чем у Лимитан, после больших потерь в мобильной армии туда могли перераспределять пограничные войска под названием псевдокомитатансов. Императоры на войну сопровождали дворцовые войска Палатин, в состав которых входили отборные легионы. Наряду с ауксилиями, ведущими ближний бой, существуют легкие ауксилии стрелков, если в эпоху Принципата могло существовать разграничения по римскому гражданству для службы в легионах и вспомогательных когортах, то те времена давно уже остались в прошлом. Гвардейские императорские схолы находятся в подчинении магистра офицей. Личную охрану императора несут его телохранители, кандидаты. Кроме них, существует еще подразделение протекторов. Теоретически, протекторы тоже должны были быть телохранителями. Однако, есть версия, что это некий такой офицерский корпус. Что-то вроде высшей военной академии. Какова же численность и организация римских контингентов? Это вопрос очень туманный. Особенно в отношении конницы. Командовали конницы трибуны и префекты. Должность трибуна Схолы была очень почетной. В Византии Схолы могли доходить до 500 человек. Немного проще определиться с численностью легионов, хотя и тут могли быть разные цифры. У Марселиана есть сведения о гарнизоне, защищавшем Амиду от персов, в котором он говорит, что 6 легионов, форсированным маршем, поспешили предупредить вторжение персов и встали на его крепких стенах. И несколько далее. Стены сравнительно небольшого города были втиснуты 7 легионов, толпа горожан и пришельцев, и некоторая часть, Число других еще солдат, всего около 20 тысяч человек. Совершенно ясно, что эти легионы ну никак не могут иметь старую численность в 5, а то и 6 тысяч человек. В начале пятого века Зоси говорит: с тех пор, как Рим оказался в столь бедственном положении, император решил, что 5 легионов из Далмации должны быть расположены на собственных базах в городе. Эта гвардия была введена в Рим. Она включала в общей сложности 6 тысяч человек, которые, пройдя обучение и тем самым усили сделались элитой римского войска. То есть легион получается около 1200 человек. Это более мобильная структура, чем старые громоздкие легионы. И она более самостоятельная, чем прежние векселяции. Далее по тексту. Но вскоре подошли шесть когорд, которые были обещаны Ганорио еще со времен Стелехона, но только теперь сумевшие прибыть с Востока в соответствии с договором. Они насчитывали 4000 воинов. Когорды предположительно получаются в два раза меньше легиона. Есть гипотеза, что новые легионы мобильной армии, получаемые драблением старых больших легионов, состояли из двух когорт. По другой версии, новые легионы могли быть образованы из первой сильнейшей когорты старых легионов, которой командовал трибун. Первая когорта, по словам Вегеция, насчитывала 1150 человек. Она делилась на пять отрядов разной численности, в 400, 200, 150 и 100 человек. Командовали этими отрядами 5 старших центурионов, ординарии. Одновременно с этим существовали 10 центурий, которыми командовали младшие центурионы-сотники, центенарии. Разделение по 150 человек в такой структуре не очень-то и понятно на самом деле. Над каждыми десятью воинами стояли деканы, десятники. Командный состав давал дополнительные 150 человек. Эти пять отрядов под командованием ординариев вполне могут именоваться манипулами. Указы Диоклетиана предписывали детям воинов нести наследственную службу. Призыв рекрутов осуществлялся в зависимости от земельной собственности. Владельцы земли старались отдавать в армию призывников худшего качества, которых направляли в приграничную армию. Призывников лучшего качества направляли служить в комитет. Татанцы, Привилегии, условия и сроки их службы соответствовали их более высокому статусу. Из варваров могли набирать добровольцев, которые переходили служить на условиях службы недалеко от дома. В конце 4 века все больше римских граждан предпочитали... Купаться от службы деньгами. И на эти деньги в армию набирали федератов. По федеративному договору целые племена могли приниматься на службу Римской империи. В качестве личных дружин императоры и полководцы с конца IV века также используют варваров-букелариев. Тем самым Римскую империю от варваров защищали другие варвары. Впрочем, такие варвары, как Стелихон или Адаакр, воспринимали себя частью римского мира. Западная Римская империя перестала существовать, когда там не осталось уже ничего римского. Вот такая вот грустная история. На всем позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Слава Римской Республике!